Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня покажу, как приготовить сочный и воздушный омлет на пару. Прекрасный завтрак с очень нежным молочным вкусом. Для приготовления можно использовать электрическую пароварку, мультиварку в режиме варка на пару или обычную кастрюлю, вставив в нее специальную решетку, сетку или даже обычный друшлаг, подходящий по размеру. Я готовлю в кастрюле со вставкой. Вначале мою яйца и зелень. Яйца разбиваю в миску и слегка взбиваю вилкой. Вливаю к яйцам молоко и хорошо перемешиваю. У зелени срезаю жесткие стебли мелко нарезаю. Добавляю зелень в миску с яично-молочной смесью и снова перемешиваю. В кастрюлю вливаю столько воды, чтобы она не касалась дна решетки, где будет установлена форма с омлетом и ставлю нагреваться. Форму для омлета смазываю маслом и выливаю туда яично-молочную смесь с зеленью. Ставлю форму с омлетом в пароварку и закрываю крышкой. Готовлю омлет 12-15 минут на среднем огне время зависит от того, какая используется форма. Омлет в небольших формочках готовится быстрее. Во время приготовления омлет хорошо поднимается, а при остывании немного осядет. Это нормально, поскольку он очень нежный. Готовый омлет вынимаю с пароварки. Для этого прохожусь по краю и донышку тонким ножом или силиконовой лопаткой. Затем переворачиваю его на тарелку. Украшаю зеленью, посыпаю тертым сыром и подаю со свежим хлебом и овощами. Идеальный завтрак готов! Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт.